Сразу извиняюсь за то, что у меня очень плохое качество и очень сильно лагает. <музыка> Мои друзья, сегодня мы будем записывать видосик по Sonic Speed Simulator. И сегодня я вам хочу рассказать, какое будет у нас обновление и что в него могут добавить. Также я хочу напомнить, что у меня есть в ВК, там проходит конкурс на пэта-эксклюзив э, орков в пэт-симуляторе. кстати, у меня на этом канале есть видео по этому Розыгрышу так что заходите, смотрите, да, если хотите участвовать. Все подробности там. Также у меня есть свой дискорд сервер. Заходите на мой дискорд сервер. Ссылочка в описании. Э -э, что, начнем? Э -э, я также хочу сказать, что нам добавят нового... Нового Соника. Будет у нас Соник... Сильвер. Сильвер-Соник. Он будет такой... Ну, я думаю, кто смотрел мультик Соника, тот знает, да? Что он такой будет серебристый. Вот. Также хотел сказать вам, что добавят в обнове новое яйцо, но это само собой. Новую пятую локацию добавят, но без нее никак. Как нам обещали разработчики, это уже, вот видите, скоро. Это уже проверена информация всеми. Вот, также добавят у нас наверняка добавят новую валюту в, этом, в пятой локации И новый мир я думаю тоже скоро добавят новая валюта новый мир добавят новые новые кольца новые всякое всякое короче что-то новое новые пэты новую ауру так как у меня сейчас самая последняя аура с самой последней локации и самые последние это самые последние локации. Мне пока прокачиваться в этой игре не за, но чисто так зашел показать вам, ну и рассказать, да, что добавят, что не добавят, что ждать, чего не надо ждать. А, также еще хотел вам сказать новый баг на фарм шагов. Ну, как, это не новый баг, ну, в принципе, может быть, новенький. Смотрите, берете вот такое вот ускорение, и если у вас очень хорошая скорость, вот так вот. Вот так вот просто делаете. Также вы фармите вот эти вот штуки. Ну, в общем, короче, вы поняли. Просто я сейчас сделал ребрс и очень мало этих. Ну, вообще, у меня там, когда был 160 уровень, я там скорость у меня 600 километров. Разжигал там у всех шагов. Вот на фарме 8 тысяч. 80 тысяч. Также, ребята, можете подсказать, пожалуйста, в комментариях, что вот это такое? Я не могу понять. Шапка с костяшками. Изумруд, хаус. Это, наверное, аура какая-то, да? А, это шляпа. хвосты. И... Ну, Ну, какая-то дища. Подскажите в комментариях. Также забираем награду. Также еще хотел вам показать, как получить э вот это вот скин. Вот этот вот скин. Нет, вот это вот. Вот это вот тейлза. Смотрите, мы должны прийти на место. Вот это вот, сейчас вам покажу. Вот это вот место. Вы приходите. Блин, я застрял. А, нет, я не застрял. Вот, вы сюда приходите, паркурите. Вот, тут забираетесь. Подождите, я не могу забраться. Все, я забрался, прыгайте и садитесь на вот эту штуку. Блин, я не в ту сторону лечу, круто, да? Вот, вот тут у вас будет карточка, вот тут вот примерно где-то тут -то будет карточка. Забирайте, забираете получается вот такого прикольного Тейлза, чтобы получить э, вот эту вот, вот это вот, где? Вот это вот э, накауза надо зайти в... В... В... В... В... В... в вот этот вот мир. Он у меня не открытый пока что, потому что я опять же повторяю Берзил. Вот, надо зайти на ней в... в эту локацию. Там покажу в следующем видосике, так как уже сейчас не могу. Вот. Кому было полезно это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и всем пока-пока.